Пошел утром в крольчатник и смотрю, под клеткой пух. Ну, это первый признак того, что крольчиха окролилась. Ну, или готовится к окролу. И снова всем привет из деревни А Окролу я практикую круглый год, потому что все условия у меня для этого созданы. Э -э несмотря на то, что у меня кролики содержатся на улице, они у меня круглогодичные на улице, у меня уличное содержание, Мои крольчихи кролятся круглый год. Зимой, летом, в жару и даже сильный мороз. Казалось бы, что здесь сложного? Да, случил крольчиху, пришло время и рожать. Бросила ей какой-нибудь ящик, кролилась она туда. И сидишь жди, когда крольчата вырастут. Но если бы было все так просто, наверное, не задавали бы столько много вопросов на эту тему. Потому что многие понимают, что рождение крольчат и от того, как они будут... Прости, как крольчих их будет выкармливать зависит будет ли прибыльным и успешным ваше занятие кролиководством ну вот бывают какие моменты в первую очередь что случили вы крольчиху она взяла просто не окролилась да? или зимой взяла просто поморозила своих крольчат или просто сожрала остались одни головешки от крольчат и все и больше нет ничего ни ручек ни ножек ну и самый классический вариант это когда вы открываете маточник а все крольчата там растоптаны просто ну что происходит? крочих просто перестала крольчат кормить, и они от голода просто умерли. А когда они умирают, они в кучке всегда лежат, да, когда, ну, рождаются. В кучке лежат, а когда они умирают, они просто расползаются по маточнику, крочих туда забегает, топчется по ним, и создается эффект, как будто она их просто потоптала. Ну это все частные случаи, и, ну, с ними даже разбираться не стоит с такими случаями. Просто от таких крочих нужно отказываться и, избав и избавляться от них. Сейчас же я расскажу вам совсем про другую историю, вы посмотрите и поймете о чем будет идти речь. Ну сейчас вот давайте осмотрим маточники, у меня сейчас крочихи будут кролиться И начнем вот с того маточника, с первого, которым крочиха надергала пух под клеткой. Я посмотрел, но она еще не окролилась. Гнездо-то она сделала и даже вот видите, пух надергала. Хорошо. И вот сделала, смотрите, как два углубления. Одно подальше и одно поближе. Вот здесь вот. И пух уже надергала. Есть маточники. Сейчас пойдем посмотрим на саму крольчиху. Вот должна сейчас окролиться. Вот, наверное, с минуты на минуту уже, я думаю. Сейчас вот зашел, она сидела, пух рвала с себя. Вот видите, в пасте таскает пух. Но Она большую часть пуха мимо, конечно, видите, мимо сетки проваливается, нарвет. вот она, видите, собирает его. Но потом все равно в клетку-то затаскивает этот пух. Вот в кормушке обычно всегда пух я убираю. Ну, ее видно, что она пузатая, видите, брюшко у нее как висит. Ладно, не будем тебе мешать, давай делай свои дела хорошо. Вот здесь у меня крольчиха откровилась. смотрю. не пойму что она делает ну и чего ты делаешь там у тебя крольчат и пищат уже М? надо наверное, пойти вмешаться видите она в зубах таскает сено пух ну чего-то там делает непонятно пойду посмотрю Ну вот родила только, смотрю, одного. Живой он? Живой. Больше никого нет. Но она пузата еще. Она еще должна родить. Мы не откроем. Вот она рвется. Она вроде пузатая. Не знаю, может еще дорожает чего нибудь надо ей сейчас сенца подкинуть, пусть гнездо хорошее сделает. Старая она уже, конечно, только галичка у меня. Все. Иди, иди строй, иди строй гнездо. Иди, я знаю, ты сейчас будешь лежать здесь. Иди. Че устала? Только что гнездо строила. Вот здесь вот тоже соседка. Строит гнездо. Не отвлекайся, не отвлекайся, строй. Вот, ни для кого не секрет, что вот крольчихи подготавливают маточники. Или где они там кролятся? Некоторые прям в клетке все они. Но все равно они как бы делают, роют гнездо вырывает углубление какое-то и затаскивает вот видите если в клетке они сидят то они затаскивают туда сена но это крольчихи которые вот живут с сеном которые едят его видят сено ну, а вот в промышленном кролиководстве конечно немножко все по-другому там крольчихи как бы из поколения в поколение это не делают потому что у них там нет сена у них там наполнитель другой опилки или что-то еще другое там вот, поэтому они там практически не делают гнезда не строят ну как-то там может вырыют какую-то ямку и кралятся ну а крольщики которые вот э, действительно э, содержатся там на улице и имеют отношение к сена они вот э, в таких условиях живут и всегда строят гнезда. Даже те крольчихи, которые по первому разу кралятся. Это все на уровне инстинкта. Им никто не рассказывает, не показывает. Хозяинам не говорит, что нужно взять сено в рот, затащить его из клетки в маточник и построить там гнездо. Первая крольчиха уже отстрелялась. Она вот построила гнездо. Видите, примяла все, вот сделала как культурненько. Да, моя хорошая, так, иди, иди, сейчас выскочишь у меня. Вот. Потом она перед акролом нарвет пуху сюда. После акрола также может еще нарвать, дорвать пуху как бы. Ну вот основные работы она, видите, как бы закончила. Вот такое вот гнездо уже практически готово для приема крольчат. Видите, вот все чистенько здесь, ничего она не гадит. Здесь у нее все сухо, будем ждать теперь акролу. Да, моя хорошая. Вот здесь вот молодая крольчиха у меня, первокролочка, тоже должна кролиться. Кстати, это внучка танцующей крольчихи, и сидит она в этой же клетке. Помните, у меня была крольчиха танцующая? Она уже старенькая была, уже ее давно нет. И вот девочка тоже я ей сено положил. Долго ждал, пока она начнет зубах таскать. Пошел делать клетку. Не дождался, потому что, ну, ерундой заниматься. Сидеть, ждать некогда мне. Клетку надо строить. Здесь вот ребятишки сидят. Малыши ну и вот она все смотрю затащила все сено, на я ей положил почти вот здесь немножко осталось еще видите дышит как тяжело уморилась летом конечно в обед открывать не нужно маточники заставлять крольчих чтобы они делали нужно заставлять их делать гнезда утром или вечером сейчас пойдем посмотрим что она там сделала ну вот утрамбовала все смотрю хорошенечко и вот даже сделал такое углубление вижу смотрите видите ямку сделала в правильном углу в дальнем от входа никто не учил крольчиху первокролка она что нужно делать видите она как бы все знает что нужно делать перед окролом и мать у нее такая же была, и бабуля. А бабуля вообще за 10 дней до окрола просила открыть маточник. Начинала танцевать. Так, ну а что у нас здесь в алкоголички? Ну, так же она и продолжает себя вести. Непонятное какое-то поведение ее. Казалось бы, вроде одного она принесла уже. Но вот все равно продолжает, видите, строить гнездо, таскает в пасти сено, перемешку с пухом. Ведет себя так, как будто перед окролом она. Хотя крольчонок у нее уже один есть. Видите, что буршит, строит все, пытается. Ну ладно, подождем, посмотрим, что будет дальше. Должна еще родить, значит. А вы как думаете, а кролица крольчиха и сколько крольчат она родит? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А потом, когда узнаем результат, вы просто проверите, правильно вы подумали или нет. И вот в начале видео я не зря сказал, что от того, как крольчихи у вас будут кролиться, какие крольчат они будут рожать и сколько количество какое будут они рожать, зависит, будет ли успешно ваше кролиководство. Я вот давно занимаюсь кроликами и канал веду довольно давно. И за это время многие уже начинали заводить кроликов, потом бросили, а потом опять начинают заводить кроликов. И чаще всего это бывает вот из-за того, Чаще всего пишут, например, там завел кроликов, окролилась крольчиха, родила 12-13 штук, половина на определенных этапах жизни крольчата сдохли, а там осталась какая-то часть, и та часть, которая осталась, пришлось кормить до 5 месяцев, чтобы они выросли, хотя бы там 3,5 килограмма, чтобы их можно было забить. Посчитал, человек пишет, в пересчете на мясо получился 500 рублей килограмм. Ну и зачем мне, говорит, такое кролиководство, когда я могу пойти и купить там мясо кролика за 400-500 за рублей, и не возиться с ними, не мучиться, ничего не нужно, как бы, потому что ну, невыгодно получается. Ну вот, как вариант, я говорю, что многие гонятся в виде того, что более им подходит. Когда им говорят, что там, например, в интернете написано, крольчиха окролилась, там на пятый день случаете, через 35 дней там после окрола она опять у вас родит, и там будете получать 6-7-8 акролов, да по 10-12 по крольчат, этого вам мяса там вот две крольчихи хватит за глаза как бы вы же видите, что я вот за количеством не гонюсь, и гонюсь более за качеством получается. Вот даже в предыдущем видео про то, где крольчихи кормят своих крольчат до двух месяцев, я же не просто показал вам, что крольчихи действительно кормят крольчат до двух месяцев, я же вам показал еще и результат, что кролики все в два месяца весят два килограмма. Многие, конечно, в это не верят, потому что, ну, не смотрят, наверное, видео до конца и не воспринимают это, наверное, как... Для себя, может быть, даже и оскорбление воспринимает Я не знаю, почему так происходит только, Ну, не хотят люди учиться Ну, не учиться даже Не хотят просто подсматривать что-то там Где-то чего-то То, что я больше вижу Это кролики в сраных клетках сидят чаще всего, да И никто не показывает там взрослого кролика Например, там 5-6-7 килограмм ну где вы видели скиньте ссылочку хотя бы на один ролик там где такие кролики а все рассказывают вам э, такие истории интересные красивые вот у меня кролики это кролики это кролики это э, я конечно ничего не говорю кролики могут быть разные но вы должны принимать участие непосредственно вот, э, роликах я никогда ну, не пытаюсь вам что-то там навязывать а показываю то что есть у меня просто ну вы смотрите анализируете хотите делайте по-другому хотите делайте так я говорю что никому ничего не навязываю но результат должен быть Хороший в потому что вот в том же интернете все написано И написано это все было там 30, 40, даже это не написано, это содрано все С тех книг, которые были написаны 30-40 лет назад И для тех кроликов, которых кормили по большей части зерном И когда зерно стоило копейки, можно сказать даже не копейки Оно просто доставалось там в колхозах бесплатно было это зерно Вывел мешок на землю, сгнила половину, ничего страшного, все равно Что-то кролики съели, что-то там пропало что-то куру сожрут и все это как бы обходилось минимум Но сейчас другие реалии совершенно и другие требования к кроликам Поэтому нужно иметь строгую стратегию разведения кроликов И нужно принимать в этом участие активно И выбирать кроликов на разведение только самых лучших, самых хороших И тех крольчих и самцов от которых крочата быстро растут, иначе просто это будет невыгодно, как вот человек написал, да, что, ну, закрыл глаза, что там выросло, то выросло, но выросло по 500 рублей за килограмм, поэтому делайте выводы. Ну вот, смотрю, алкоголичка рожает еще, одного ночью она родила, и сейчас вижу, что королица она. Сейчас выглядывала морду у нее была вся в кровище. Вон крыльчатки. Кормит уже. Уже окролилась и кормит. Ну что здесь у нас? Давайте посмотрим. Ну вот лежат крольчата. Вижу. Так, столько штучек. Прошлый полу там, как обычно, да, у нас здесь вижу раз. 3. и вот в этой стороне еще есть четыре пять пять здесь еще четыре да шесть 8 9 10 это 10 -й. 11 -й есть еще 11 11 так я сено бросил и вот здесь вот закопал, вот то тоже есть. Двенадцатый. Это вот который, наверное, первый родился самый. Двенадцать штук. Мертвых никого не вижу, все живы. Ну вот смотрите, видите, она тогда почти что все вытащила, непонятно, то ли сожрала половину гнезда, то ли что она с ним сделала, но мало было сено здесь, я ей сено подкинул, когда у нее один крольчонок был, и вот видите, она какое гнездо сделала пуха не так много сейчас, на лето оно, в принципе, много не нужно так, чтобы вот от комаря там прикрыться, чтобы крольчат не кусала. ну вот крольчат 12 штучек она родила Сейчас пойдем посмотрим что там у другой крольчихи, которую пух нарвала в начале видео. Так, Ну здесь все без изменений пока, тихо, пока не окралилась, что-то она задерживается, ну скорее всего ночью родит. Сейчас мне нужно уезжать уже, поэтому как она окралится и что она родит, а также на акролы других крольчих мы уже посмотрим в следующем видео. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч.